Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами опытный агроном Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о хрущах. Почему это проблема? Потому что хрущи повреждают не только декоративные овощные культуры, но они могут повредить даже молодые саженцы. Они обрезают корни и молодые растения могут даже погибнуть. Первые признаки, если вас увядают ни с того ни с чего растения, несмотря на обильный полив, значит в почве кто-то живет. И чаще всего это личинка хруща. Они съедают луковицы, они съедают корнеплоды, они могут съедать даже и картофель. И частично или полностью ну, уменьшают наш урожай. Как избавиться от этого вредителя? Все вы представляете эту личинку майского жука. Жуки красивые летают в конце мая, а потом откладывают яйца в конце мая в почву, и отрождаются личинки. Черная голова, толстое белое, белое туловище, очень заметный жук которые мы иногда достаем с почвы, но замечу, что они очень проворные. Вот мне приходилось в своей практике, просто-напросто положил на дорожку, через 2 минуты, даже, может, и быстрее, жуки исчезли с дорожки. Они все опять залились в почву. Так вот, как избавиться от этой напасти на своем участке, не используя сильнодействующие средства, то есть химического химического способа действия. Значит, мы будем избавляться очень просто. Мы будем по биологии этого по биологии этого вредителя. Замечено, что значит есть и вокруг плодовых деревьев на ночь положить какую-то мешковину, положить. У нас какую-то пленку, жуки не откладывают яйца. Ну, значит, они э, сини, стараются оставить телистые места, но если есть преграда, они яйца не откладывают. Это раз. Второе, они стараются откладывать яйца там, где есть заросли растений. Будь то сорняки, будь то какие-то другие растения. Чем мощнее растения, тем там лучше э, заселяются э, э, майские жуки. Тем они там чаш, откладывают яйца, и там чаш, выводятся хурши. Наш следующий способ ⁇ содержим участок в чистоте. Сделали эти способы, значит, яиц будет намного меньше на вашем участке, соответственно, личинок в почте будет намного меньше. Не забываем, что первый год наша личинка растет, и второй год она растет, второй год она увеличится в размерах и тоже, тоже растет. Почему они питаются корнями растений, почему они питаются луковицами, так они пополняют не только запас пищи, но и пополняют запас воды. Потому что пить же они не могут, как бы, а за что-то эти сочных шесть растений, которые съедают, они все как бы напивают. Напива, напива, насыщаются влагой. Следующий способ для того, чтобы избавиться от хрустей на участке, такая биология, что с наступлением холодов жуки опускаются вниз. Но эту работу мы можем доставить жуков, проделать и раньше. Для этого, есть на вашем участке много хрущей, убрали урожай картофеля и, значит, можем прокопать канавки. Ну, не надо копать канавку там через метр, это через 2-3 метра, копаем канавочки, примерно по, по метру длиной. И в эти э, канавки мы заливаем раствор нашатырного спирта. 40 миллилитров на 10 литров воды пролили питалась и засыпали. Значит, запах аммиака, ну, канавки сделаем, конечно, не вертикально, как по линеечке, а вот как в шахматном парадке, там канавка, там канавка, там, там, сделали в шахматном парадке канавочки, залили раствором аммиака. Они боятся раствора аммиака, и они резко начинают или уползать с участка хрущи, или опускаться на такую глубину, что они уже потом будут бояться подниматься на поверхность. Вот эти способы. Такие вроде простые и доступные, помогут вам гарантированно избавиться от хрущей на вашем участке. Потому что другие способы, как то рыхление, как то приманки, они всегда действуют эффективно. А вот такой способ не дать жукам отложить яйца на поверхность почвы, и второй способ почву насытить раствором аммиака, помогут тому, что хрущи уйдут с участка. Значит, бояться не стоит, потому что концентрация 40 мл 10 литров воды, это небольшая, и она не сильно вредит нашей почве. Превышать концентрации нет смысла нашей длиной спирта, потому что при большей концентрации аммиак убивает и полезных микроорганизмов, и убивает дождь, он убивает дождевых червей, и ну, вообще всех обитателей почвы, которые так или иначе помогают нам создавать свое плодородие. Так что возьмите эти способы себе, себе на, на вооружение, ну, вот, и забудьте э, о том, что есть э, личинка майского жука, которая называется хрущ. Хороших вам урожаю. Смотрите наш YouTube-канал. До свидания.